Для меня событием года стал э, уход Фернандо Алонсо из команды Феррари. Все завершилось, конечно, не так, как мне хотелось. Чтобы ты начекал Я не скажу, что я не ждал. Э, ну рано или поздно это должно было произойти. Э, команда Феррари очень-очень э, сильно стагнирует за последние годы. Мне Конечно, неприятно на это смотреть не с точки зрения симпатий э, к Феррари, а с точки зрения того, что это все-таки легендарная команда. И э, я думаю, многим болельщикам э, вот какие-то такие очень смешанные чувства. Как бы они ни относились к этой команде, но все равно смотреть, как такая команда переживает очень непростые годы довольно тяжело. И Алонса, уход Алонса. Отчасти, мы с тобой это уже обсуждали, отчасти можно воспринимать как тот факт, что он сдался. А с другой стороны, он уже не, не молодой парень, ему не 25 лет и тем более там не 20. У него осталось несколько лет карьеры в Формуле-1 и я его понимаю, он отдал, ну по сути, наверное, это лучшие годы своей жизни, потому что это э, идеальный баланс между опытом э, и еще свежестью своих сил. Вот, и мне кажется, это очень э, такой очень тектонический был трансфер Фернандо Алонса из э, Феррари. Ну, я думаю, уже можно говорить, хотя, конечно, официального подтверждения еще нет, из Феррари в Макларен. У меня та же самая думка, но от тришки Для меня по иероку это глобальные изменения в команде Феррари, и это изменения, которые начались из взвиннения Стефана Доминикали. Потом стало понятно, что идет президент Лука Деменцемело, который был с командою больше 20 лет. Потом стало понятно, что с командой идет Алонсо. А потом стало понятно, что из команды еще и Марка Маттяча идет. И теперь команда Ferrari в абсолютно новом вигляді появится наступного року в Платоні. И вони распространяются все с нуля, вони уже говорят, что в них гірші показники новою машиною. Тобто усе, було, з с новой машиной. То есть команда действительно усе, все, что было и будет с нового арка, чтобы, малювати собі нові себе новые перспективы. Для меня это действительно Первая такая глобальная зміна Феррари на моей памяти. Все всегда было плавно, поступово. Даже изменения пилотов. А тут новый идол. Кими райкон для меня – это пилот, который теперь будет тем самым якором, который пока что тримает еще в минулому команду, но не Два года максимум даю Якимі, и его заменяют на более швидкого молодого перспективного гонщика. Поэтому подъя номер один – это изменения в команды Феррари. І Мужайтесь вболівальники, скодері на вас чекають непрості роки, але якщо Фетель настільки класний менеджер, як про нього говорять, що він може зібрати правильних людей, вказати, як треба працювати, і дати результат, дати фідбек, у них є шанс повторити часткову історію Михаила Шумахера. Вітіско спортивне відео.